Я вспомнила! Привет. Я такая балбеска. Я вспомнила, что же я не показала вам, что я заказала себе на день рождения, что я себе сама подарила. Точнее, как сама подарила. Мне подарили деньги, на эти деньги подарочные я купила себе подарки, заказала их, естественно, своих любимых маркетплейсов. Кто знает, что у меня там зависимость небольшая от маркетплейсов, Ну кто хотя бы смотрел хоть один мой ролик. Значит, первые три набора я исклала склала вот в такую большую коробку, чтобы не было три коробки. Сейчас буду постепенно вам рассказывать. Первому подарку, который я заказала, по способствовал разговор с моей лучшей подружкой. Она мне говорит, я тут начала вязать крючком, я там связала то, связала все, я такое скидывает мне видео, значит, что она там вяжет, обучающие. Я подумала, блин, а я а как же я? А мне тоже нужно, тоже хочу вязать, а у меня нет ни крючка, ни пряжи, ничегошеньки у меня нету, надо бы заказать. Ну и, что вы думаете, я нахожу подарочный набор для вязания, вот так он выглядел, сейчас он уже не продается, продается, по-моему, какие-то другие цвета, но вот поэтому артикулу я его покупала, в общем, что в него входило... И пользуюсь ли я им вообще сейчас. На тот момент я была в восторге. Мне пришло пряжи. Две штуки вот таких пряжи. Кстати, я уже начинала вязать. Смотрите. Вот, у меня есть целый квадратик. Вязанный из крючка. Да. Вот, у меня получается две таких пряжи. Сейчас, кстати, я буду смотреть по пунктам, что там было. И я буду доставать, потому что все в одной куче у меня валяется. Как всегда. Спицы вязальные. Спицы вязальные. есть. Есть. 3 миллиметра. Вот такие спицы. Лента сантиметровая. Есть. Кто смотрел мой челлендж в приседании, вот лента использовалась там. Это, кстати, из набора для вязания. Да. Вот эта лента была здесь. Пряжи 6 штук. 6. 6 штук. Три вот таких пряжи, да, белые, вот такие, прикольные, и три вот такие, для ручного вязания куко, персеризованный хлопок, вот три вот такие, а цвет прекрасный, бежевый и вот такие постельные тона вообще суперские. Спицы круговые на леске, спицы носочные здесь они называются, да. Тоже и присутствуют эти спицы Я знаете, вот когда я заказывала, я даже не думала, что типа, мне что-то еще будет нужно Я просто хотела заказать себе пряжу и просто хотела заказать себе крючок Но так как я увидела по такой-то цене, такой большой набор, еще и то, о чем я даже не предполагала А вдруг я захочу носочки с ними Кстати, я и хотела начать вообще с, э, с этих слитков вот такого типа Блин, прям балдеж, я очень хотела и сейчас очень хочу, просто мне нет времени, тупо нет времени, я собиралась этим всем заниматься, но мне тупо не хватает времени, я видосики тут пишу, тут каналы у меня туда-сюда, вот, и еще там параллельно чем-то занимаюсь, поэтому времени пока нету, но я обязательно начну этим заниматься. Дальше смотрим, что у нас еще входило в комплект. Подожди, спицы круговые на леске. Ой-ой-ой-ой, подождите. Вот спицы круговые на леске, я дико извиняюсь. Вот спицы круговые на леске, тут еще иголочка какая-то идет. Я пока не в курсе, что это. Окей, дальше. Набор вязальных крючков. 7 штук. Они где-то есть, ну вот. Что есть, то есть. Куда-то я делала, в общем, вот такие вот Крючки. Разных размеров, разных. Ну, если вам интересно будет, посмотрите там в описании, какие то наборы крючков. Какие крючки входят. Из тех, что я нашла в своей коробке, я, естественно, где-то что-то раскидала уже. Вот такие крючки были. И вот такой крючок. Для чего он тоже пока не в курсе. Вот такой. Далее. Булавка вязальная. Булавка вязальная. Одна штука. Я так понимаю, это Она. Так, опять же говорю, я не вязала, пока не знаю, что для чего нужно. Счетчик рядов и петель одна штука. Вот никогда бы не догадалась, что счетчик нужно покупать тоже. Он вот набор положили. Хеп-хеп, хеп-хоп. -хеп -хеп -хеп. Из цифры можно подкручивать. Получается две цифры. Вот, подкручивайте. Маркерные булавки 20 штук. Вот они. Видите, разные цветов, разные какие нравятся, такие не используйте. Ну вот у меня еще какие-то две булавки остались. Может быть это для другого набора? Ну, вот такие тоже булавочки есть. Если знаете, напишите в комментариях, для чего это нужно. И линейка для рукоделия тоже, да, присутствует. Линейка для рукоделия вот такого вот типа. Аккуратненькая, прикольная линейка. Такой набор я себе заказала. Он у меня аккуратно лежит пылиться и ждет своей очереди, пока я начну им пользоваться. Ну, в общем, на тот момент, когда я его заказывала, я представляла то, что я буду вязать вот это, вот такие вот теплые, красивые носочки. А еще я прям мечтала, что я буду делать сама себе вязать такие вот кроп-топы. Я смотрела весь YouTube, перешарила, пересмотрела, как они красиво эти топики вяжут. Это просто обалдеть. Еще что поспособствовало, знаете, вот когда я на Вагбересе и на Озоне лазила, искала себе топики вязаные вязаные крючком я очень мало нашла таких топиков ну прям практически вот секундочку сейчас я даже приду чтобы вы не думали что я тут просто так тут вру вот мальчик кто смотрел мой видос про валberriesрис про покупки вот такую мальчику единственное что я нашла на валberriesе вязаную крючком вот вот эту все Ничего больше. Может быть что-то и было на тот момент, то там были цены космические. То есть вот я тогда подумала, я закажу себе набор, я буду вязать себе какие-то штуки интересные, я буду вязать себе носки на зиму, потому что у меня ноги вообще мерзнут постоянно. А я буду себе топики вязать, короче, классные, модные. Ну, естественно, дело не дошло, так сказать, пускай может быть попозже, но главное, что есть и есть. Второй набор, который я себе заказала, он очень похож на третий, то есть это из одной категории, вот второй. И вот третий набор. Да, что-то способствовало тому, что я заказала именно это. Именно набор из бисера. Я, как сейчас модно, хотела заказать себе э, из бисера различные ожерелья. И у меня они есть. Опять же, сейчас покажу. Так, вот такие. Я заказывала себе два ожерелья. Вот такое и еще в комплекте шел какой-то разноцветный, разноцветными бусинками. Такое ожерелье. Оно у меня порвалось благополучно в первый же день. Вот это еще живет, Но я его и особо не нашла, потому что он мне не очень нравится. Так. Такое-то. Такое, на любитель, так сказать. А, и а стоимость их, знаете, там около 300 рублей. Это еще непонятно, проживет он там на один день хотя бы или нет, это ожерелье. Поэтому я подумала... Я же умная. Закажу сама себе набор из бисера и буду плести сама себе всякие браслетики, всякие колечки из бисера и всякие такие ожерелья. Ну и, естественно, я залезла, как всегда, в YouTube и смотрю, какие же изделия делают девочки из бисера. Я вижу вот это. Вот это. Вот это. Я думаю, блин, боже, я хочу набор из бисера. Я его заказала. И не один, а два. В первом идет бисер 16 цветов. Просто бисер. Бисер, бисер, бисер Прикольные цвета есть, имеются Сейчас расскажу, с чем я лоханулась Когда я это заказала, кстати, недавно только поняла, что я вообще лоханулась с выбором этого набора В общем-то, вот такой золотой Фиолетовый Красивый, очень розовый Ну, такой на любителя Давайте я вам покажу цвета, которые мне очень понравились Это вот типа такого изумрудного Ой-ой-ой, видите? типа изумрудного цвета, розовый шикарный, нежный-нежный розовый, просто М -м -м. прекрасный цвет, а это что-то типа темно-синего тоже очень интересный цвет, прям из топов-топов, которые мне понравились сейчас покажу, жемчужный ой, видите М -м -м. малиновый какой-то вишневый ну, очень тоже прикольный. Я так и представляю, пока смотрю, он, блин, из этого голубого я бы сделала какой нибудь ожерелье красивое. Видите? М -м -м, цвет балдеж. М -м -м, покажи, как красиво. Покажи всем. Покажи, камера, покажи, передай. Во. Видите Видели чуть-чуть? Вот, сфокусировалась. Вот еще, кстати, классный цвет. Такого зеленого. Вау. Прям летний цвет, можно лет на лето делать классные ожерелья. Думала я, что я сделаю ожерелье таких цветов. В общем, в чем я лоханулась? Лоханулась я в том, что я недавно открыла видео, выделила себе часок. И думаю, все, сейчас по видео быстренько сделаю классное ожерелье себе. И начала плести. Тут еще лесочка такая шла в придачу. Вот лесочка, ну понятно. Вот, начала я, короче, плести. Все бусины отвалились уже. В общем, начала я плести. И по видео смотрю, у нее бусины-то больше размером. И у меня такие маленькие бусинки пришли, что ни хрена с ними ничего не сделаешь. То, что я хотела сделать. То есть, вот это прям очень муторное получится плетение у меня, бисероплетение. Очень муторное. Потому что я думала, что раз-два и готово. А мне для этого нужны были большие бусинки. Намного, ну, короче, больше размером. Вот, кто, кто шарит, тот поймет. Вообще маленькие очень бусинки. Не знаю, что с ними делать, надо будет думать. Следующий набор по бисеру. Я просто на компьютере открыла, если что, набор, читаю вам комплектацию, чтобы мне в телефон не лазить все это время. Конечно же, я продумывала, что, например, в примере с этим ожерельем, видите, здесь не только бусинки мелкие, но здесь еще и всякие различные смайлики, различные такие аксуарчики. И я решила взять и заказать себе еще вот такую тему, вот такой набор. Открываем его, открываем. То есть тут есть буквы разные, есть... Просто цветные, больше бусинки размером. Есть вот такие авокадинки. Сейчас. Вот, вот такие авокадинки. Это не надо вам ближе показать. Я просто обязана. Вот, Еще шикарно сейчас покажу. Вот, такие, вот, видите? Разные белые буквы на черных бусинках. Разные авокадинки, разные лимончики, ягодки, всякая прочее такая. А, вот, кстати, смалики есть. Вот, похоже. Вот, слушайте. Это не смалики. Нет, чуть-чуть не те, кстати, похоже, смотрите. Один в один практически, но эти больше. Ну, в общем, из одной категории примерно. Также вы можете там всякие имена выплетать. Разноцветные, есть еще бусинки с буквами. Нет предела совершенству здесь. Можете креативить, в каком направлении вам понравится. Вот еще получается в этом наборе шли всякие застежки, как леска шла. Так, и застежки в том числе шли. Для сережек застежки здесь прям... Да, скелет для сережек. В общем, тут всякие штучки интересные есть тоже. Для первого раза очень хорошо. И вот эти бусинки забыла показать. В наборе для вязания были эти бусинки. Разные. Чтобы тоже аксессуары делать различные. Тоже позаботились о них. Так, еще в каком-то из этих наборов я запуталась уже. Мне блокнот положили и ручку. Видимо, в подарок положили. И последний подарок. Который пришел ко мне буквально недавно. Я его еще не ела. Вот такой. Мы же не только должны позаботиться как бы о том, что, э, как скоротать время. Как освоить какие-то новые навыки. да, Как вязание, бисероплетение. Но мы должны позаботиться о своем здоровье. Но я должна позаботиться о своем здоровье, подумала я. И заказала здоровый бокс себе на ДР. А, Вот такой здоровый бокс. Классный. Вот смотрите еще раз. Бринт просто суперский. Ну и что в нем? Что в этом здоровом боксе, спросите вы меня. Короче, смотрите. Здесь урбеч. Урбеч из белого кунжута, между прочим. Полезные свойства белого кунжута. Очень много полезных свойств. Короче, кальция здесь необъятное количество. Кальция очень много. Растительный белок из семян конопли. На секундочку. Спирулина. Как он такое? Спирулина. Водоросли спирулины прессованы в таблеточках. Чистый состав. Вот мне это поразило, что это просто чистый состав. Здесь мне, как и во всех подарочных наборах, положили в подарок вот такой вот батончик. Прикиньте, вот в составе только финики, кокос, миндаль и кишью. И все. Это не только я написала, и производитель написал. И все. Больше ничего нет. Видите? Блин, просто балдеж. Я вообще была очень рада. Может быть, кстати, как-нибудь на видео я сейчас распечатаю, попробую, покажу вам, как это вкусно, невкусно, что это вообще и, и как это все. Я сама не в курсе. Просто я не пробовала, но мне очень понравилось то, что там без ГМО, без красителей, без сахара, без всякой вот этой вот хрени. Вообще просто чисто, чистый состав, короче. Здоровый бокс пока ждет своей очереди. А почему он ждет своей очереди? Да потому что я сейчас пока немножко подправляю еще здоровье свое. В плане желудка и в плане своего веса. Вот такие вот подарочные наборы я себе заказала на день рождения. Какие-то раньше, какие-то позже. В общем, если вам будет интересно, может быть, я оставлю в описании артикулы к этим подарочным наборам. Ну, вдруг вам что-нибудь захочется посмотреть или что-нибудь такое. Тебе сердечко! Спасибо за просмотр! Пока!